Сегодня завершается непростая для ООН неделя, которая запомнится всем информационной шумихой и суетой, устроенной Украиной и ее западными спонсорами по поводу годовщины начала России специальной военной операции на Украине. Именно, судя по всему, к этому свелся обещанный присутствующим сегодня здесь господином Кулеба еще в январе, «Саммит мира» на Нью-Йоркской площадке. Для анализа, сказанного за эту неделю нашими бывшими западными партнерами, можно было бы без преувеличения созвать целую политологическую конференцию. Возможно, так впоследствии и произойдет. Даже в исторической ретроспективе. Мы предложили бы для нее такое название. Еще один упущенный шанс для мирного решения украинского кризиса. Это было бы правильно потому, что под любыми выражениями со словом «мир», которые лукаво употребляли, в том числе и сегодня, высокопоставленные представители Украины и западных стран, на самом деле подразумевается совсем другое, а именно капитуляция России нанесение и стратегического поражения. В идеале с последующим распадом и перекройкой входящих на территорий. Эти истинные цели западного вмешательства в украинские дела, наиболее наглядно проявившегося, кстати сказать, почти ровно 9 лет назад, в день майданного анти... антиконституционного переворота 21 февраля 2014 года, не скрывались с самого начала. И именно они привели к формированию на наших границах враждебного националистического русофобского режима, с рвением бросившимся решать, решать на Украине русские вопросы. Но вчера наша британская коллега, выступая в Генеральной Ассамблее с критикой предложенных белорусами балансирующих поправок в проект резолюции, утверждала, что они, дескать, ставят знак равенства между агрессорами и жертвами. А вас не смущает, что у вашей жертвы руки по в крови и еще к тому же в нацистских татуировках? И девятилетний опыт уничтожения русскоязычных жителей Донбасса. Почему вы считаете нормальным, что Украина может направлять пушки и танки против безоружного населения на востоке страны и сбрасывать на него бомбы только за то, что оно не хочет отказаться от собственной идентичности? Именно так Киевский режим поступил летом 2014 года, и именно тогда разгорелся внутри украинский вооруженный конфликт. Вы считаете, что мы должны были мириться с этой ситуацией? Позвольте вам напомнить, что свою агрессию против Югославии блок НАТО обосновал кампанией террора и необходимостью того, чтобы косовары жили в безопасности и на равноправной основе пользовались бы универсальными правами человека и свободы. Это цитата из заявления НАТО от 23 апреля 1999 года. Получается, что вы и другие ваши коллеги отказываете русскоязычным украинцам в универсальных правах и свободах, если представляете напавшую на них киевскую власть жертву. И умалчивайте про кампанию террора, которая была против них развязки. Для нас же совершенно очевидно, что Украина никакая не жертва, потому что если бы она при вашем попустительстве не пошла бы войной на жителей Донецкой и Луганска, а прислушалась бы к ним и услышала их чаяния, никакой нашей специальной военной операции не потребовалось. Да и Крым бы, наверное, остался в составе Украины, ведь крымчане сделали выбор в пользу России и в пользу соединения с Россией только после того, как услышали прямые угрозы от новой киевской власти. Пользуясь участием в сегодняшнем, в сегодняшнем заседании госпожи Коломна и госпожи Бербук, я хочу поднять еще одну крайне неудобную с некоторых пор для наших западных коллективов Минские соглашения. Мы все недавно слышали признание Франсуа Оланда Ангелы Меркель и Бориса Джонсона о том, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали эти договоренности всерьез. Не собирались побуждать украинские власти к их выполнению и лишь использовали для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на подготовку к войне значит, с Россией. Даже если отрешиться от моральной стороны вопрос, а иллюзии здесь по поводу этих качеств некоторых наших западных коллег мы давно не питаем. Речь идет о том, что лидеры этих государств, по сути, открыто признали факт умышленного нарушения имя резолюции Совета Безопасности ООН-2202, которая закрепила Минские договоренности. Но это не мешает министрам иностранных дел этих же государств сегодня выступать в Совете с нотациями в адрес других членов. Кроме того, заезженным штампом последней недели, появившимся намного ранее, стало утверждение о том, что если Россия прекратит военные действия, не будет войны. А если это сделает Украина, не будет Украины. Звучит красиво, но абсолютно лживо. Скажите, где, когда и от кого вы услышали, что целью нашей военной операции является уничтожение Украины, ее деукраинизация? Мы никогда таких целей не декларируем. Мы всегда выступали за то, чтобы рядом с нами, как и раньше, был дружественный нам сосед, который не, не угрожает нам, никого не дискриминирует и за, не занимается возрождением нацизма. Поэтому ваш этот лозунг на самом деле должен звучать так. Если военные действия прекратит Россия, на Украине продолжится дискриминация и гонение на русскоязычное население, на тех, кто не хочет разрывать Россию, продолжится нарушение его прав и свобод героизации нацистских преступников. Если же боевые действия прекратит Украина, она получит шанс возродиться как нормальное, миролюбивое, независимое государство и сбережет многие тысячи человеческих жизней. Именно поэтому мы неоднократно заявляли, что готовы вести переговоры о том, как цели нашей СВО могут быть реализованы мирными способами. Разумеется, Схемы, подразумевающие иные сценарии, мы даже рассматривать не будем. Коллеги, мы уже неоднократно на этой неделе говорили о том, что в прекращении боевых действий на Украине не заинтересован исключительно коллективный Запад, который, как мы все сейчас уже достоверно знаем, не дал киевскому режиму заключить мир в марте-апреле прошлого года. Наших западных коллег сейчас все устраивает. Русские и украинцы убивают друг друга, западные оборонные концерны получают басностолные прибыли и полигон для испытания нового оружия, НАТО, избавляясь от старого оружия, потихоньку перевооружается. Но а Вашингтон заодно еще и ослабляет своих европейских конкурентов, проявляющих невиданную доселе степень раболепия и импотенции. Об этом мы подробно говорили в этом зале вчера. А главное, Запад, потирая руки, надеется, ослабив Россию и угрожая Китаю, сохранить свое монопольное положение в мире, остаться единственным цветущим садом, по урожению господина Варреля, на планете Джугли. Тогда золотой миллиард сможет еще долго бесконтрольно и безнаказанно обогащаться за счет других, стравливать страны с друг с другом, распоряжаясь их природными ресурсами и эксплуатируя их население. Это как раз и называется международным порядком, основанным на правилах, на которые посягнула Россия, не захотев мириться с русаковским осином гнездом на своей границе. Мы хотим, чтобы в развивающихся странах не питали иллюзий в отношении того, о чем на самом деле этот конфликт. И, конечно же, решение этого конфликта неотделимо от вопросов, связанных со справедливой и неделимой системой евроатлантической безопасности. Сейчас она действует только для США и их союзников по НАТО. Они присвоили себе право вмешиваться в любые международные вопросы и внутренние дела других государств. А Украина – это наглядный тому пример. Их база расположена на нашей границе в нарушении ключевых пониманий, окончивших эпоху Холодной войны. Западные лидеры обманули нас тогда и хотят продолжать обманывать нас и сейчас, ставя в абсолют право НАТО бесконтрольно расширяться. И пытаясь забалтывать весь мир рассказами о том, как много денег они тратят на цели развития, как это только что сделал госсекретарь Блинкен. Хочу вам напомнить, что только после Холодной войны Соединенные Штаты провели 251 военную операцию за рубежом, нанеся колоссальный ущерб этим странам. Даже если вы будете платить в сто раз больше, это не позволит этот ущерб компенсировать. Коллективный Запад должен принять тот факт, что на нашей планете есть другие игроки, у которых есть свои интересы, и с ними надо сосуществовать, и даже вполне можно сотрудничать в обоюдных интересах. Но на равной и взаимоуважительной основе. Однополярный мир остался в прошлом, и в наших общих интересах, чтобы переход к миру многополярного произошел с наименьшими потрясениями. Хочется верить, что украинским кризисом горячая фаза этой перехода ограничится. Вот, на самом деле, как должен выглядеть настоящий разговор о мире, в том числе, возможно, на площадке ООН. И чем раньше он начнется, тем лучше. Мы пытались его начать накануне начала и своего, в конце 2021 года, но Запад все наши предложения о таком диалоге высокомерно ответил. Платился за это в итоге украинский народ, который, который киевский режим с радостью принес жертву ради за, западно-геополитических интересов. Мы приветствуем искренние усилия на пути к миру, как, например, предложение Китая. Выбор за нашими бывшими западными партнерами, прежде всего Вашингтоном. Понятно, что после всего того, что мы о вас узнали за этот год, после безграничной и отвратительной русофобии и попыток отменить Россию, после поставленных режиму Зеленского вооружений, убивавших мирных женщин, детей и стариков на Донбассе, После вашей украинской авантюры с попыткой создать нам проблемы на наших границах, наши отношения уже не будут прежними. Мы больше не верим вашим словам, и вернуть наше доверие будет непросто, если вообще возможно. Здесь важны не слова, а дела. Но попытаться сделать это в ваших интересах, пока вы лишь усугубляете ситуацию, продолжая накачивать киевский режим оружием и помогая ему на поле боя. И пока вы нам не оставляете иных вариантов, кроме как устранить исходящие для России с территории Украины угрозы военным путем. Задумайтесь об этом, когда будете выдумывать новые антироссийские инициативы на площадке ООН и выдавать их за свидетельство поддержки Украины в мире. Благодарю вас. Благодарю представителя Российской Федерации за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Мозамбика.